27 июня в Казанском ледовом дворце спорта «Татнефть-арена» состоялась одна четвертая чемпионата мира бои по правилам ТНА 2018. На ринге приняли участие бойцы из 8 стран мира – России, Бельгии, Испании, Латвии, Молдавии, Польши, Португалии и Сербии. Начали программу боев легковесы. Российский спортсмен Иван Кондратьев вышел на ринг против Роберта Раевского из Польши. Победу одержал наш боец Иван Кондратьев. В бою среднего дивизиона встретились Александр Шуляк из России и Виктор Манфорт из Испании. Несмотря на постоянное давление россиянина, Виктор смог взять инициативу в свои руки и точным ударом пробить корпус российского бойца. Состоялись бои легкой весовой категории до 80 килограмм и свыше 80. По итогам прошедшего этапа в одну четверть финала вышли российские бойцы Иван Кондратьев, Дмитрий Меньшиков, Владимир Кузьмин, Кирилл Корнилов, а также спортсмены Виктор Манфорт из Испании и Константин Глухов из Латвии. Честь объявлять бойцов и вызывать их на ринг выпала известному российскому актеру Владимиру Сучеву хорошо известного публики по сериалу ⁇ Физрук ⁇ Кстати, актер пожелал всем зрителям смотреть Универтовая. Смотрите Универтовая. Анна Глазунова, Универньюз.